Северный флот подготовил оперативный ответ на маневры НАТО в Арктике. Военно-морской флот РФ не оставил без внимания намерения Североатлантического альянса провести учения в арктическом регионе. Поэтому в тот же день ответил на такие планы. Заявил капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин. В беседе с Полит Россией он напомнил, что НАТО анонсировало маневры Cold Response 2022, которые должны состояться весной в Норвежском море. Эти учения с участием авианосцев должны стать самыми масштабными маневрами сил Запада в Арктике со времен Холодной войны. «Нам нужно проконтролировать весь этот арктический шабаш, призванный удовлетворить американские амбиции», отметил Дандыкин. Россия оперативно отреагировала на это и в тот же день объявила о проведении учений Северного флота в Арктике. Мощный ответ подразумевает масштабные маневры с задействованием 30 боевых кораблей, до 20 летательных аппаратов и порядка 1200 военнослужащих. В Арктике ожидается очень серьезное противостояние, Москвы и Запада. Прим. Рэд, подчеркнул капитан первого ранга, отряд кораблей уже вышел в Баренцево море для тренировок. При этом ССФ, который когда-то являлся самым слабым в войсках, сейчас стал сильнейшим флотом России.